всем привет с вами канал рыбохвост сейчас мы поговорим не все поняли с первого раза про спиннинг когда я кольцо пропускное сменял сейчас мы поменяем на телескопичке это очень частое явление и тоже спрашивают все как это делать для этого нам понадобится сама телескопичка и простая зажигалка у меня не в замене дело в замене понятное дело если мы меняем это пропускное кольцо. Эти мы просто снимаем по порядку. Вылаживаем, Под По-другому мы их просто не оденем. Итак, мы выбрали кольцо. Кольцо, если видно, здесь вот косяк. И получается, при рыбалке, при хорошей нагрузке, оно бывает выскакивает. Вот. Но в данный момент оно не выскакивает. Может быть, солнцем нагревается. Клей у нас, в принципе, на удилишах. Весь любой, он сразу становится мягкий. Вот. Поэтому мы берем зажигалку. Не боимся перегреть. Почему зажигалку? Я спичками не хочу, потому что от спичек потом не оттирается черный налет. Берем зажигалку и разумно начинаем греть ее. Нагрели чтобы клей размяк. Но это недолго. Вот. Все вот буквально в таких моментах. Вот нагрелась она и все. Клей. Клей сошел. Ну, будет. У вас возможно будет немножко по-другому, чуть посложнее, потому что у меня оно при том, когда на рыбалке солнцем нагревается сильно и она летает под сильной нагрузкой. Вот, поэтому оно у меня сейчас легко слезло. <coughs> дальше, вот у нас здесь остатки клея остались. Многие зачищают, это ваш личный выбор. Я не зачищаю клей, потому что кольцо потом будет залазить дальше. Мне этого не нужно. <coughs> Я беру клей. Ну, это вот у меня сейчас, в данный момент, секунда супер моментальный Я им подклею это кольцо. <coughs> ну, если мне память точно не изменяет, вот в рыболовных магазинах, именно где рыбаки торгуют, не наемники, а рыбаки где торгуют, у них у всех, в большинстве случаев, у всех продается клей тоже такой желтоватый. Ну, там, по-моему, что-то 11 Название точно не помню Но у меня к сожалению нет сейчас такого клея Там что-то 11 Вот Он влагостойкий то есть Вот этот я не знаю У меня было такое, что я все удилище переклеил При хорошей поклевке Удочку затянула в воду И естественно После рыбалки Когда уже начал слаживать Они все кольца начали болтаться То есть клей не справился Потому что не влагостойкий мы попробуем подклеить это. Поклевки такие редко у меня бывают, чтобы удочку прям утащило. Обычно я чуть ли не на удочке сижу. Вот Беру старое место, это промазываю. клеем, Многое тоже не надо. Что душу травить все равно. И уже... Начинаем. Ага. Залезло. уровень выровняли. Надо там чуть прижали. Если болтать, если клей почистили, то желательно пальцем придавительно. Для того, чтобы кольцо приклеилось. Плюс, ну, если клея хватает, что должно быть, чтобы его хватало мы потихонечку вот это вот заход проклеиваем ну, как бы и клея доливаем чтобы лучше схватилось ну, в большей части у меня как бы надежда остается в том то что я защищаю от воды желательно больше конечно положить ее чуть-чуть и с этой стороны у нас она везде очень плотно села, кроме вот этого места, потому что мы пережимали. Вот. И здесь тоже вот этот маленький зазорчик мы потихонечку проклеили. Самое главное, не накосячьте, не склейте удочку. Тоже бывает такое по ну, это клей моментальный, поэтому долго ждать нам не надо. Ни ночь, ни сутки. Все у нас держится. Ну, Если есть, есть желание, можете оставить. Но желательно в таком положении, чтобы клей не попал на секцию. Тогда все будет нормально. Все, всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, в Инстаграме. Всем спасибо. До свидания.